Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы ответить на часто задаваемый вопрос, как в лоджике перевести аудио в MIDI. Uh, ну, чтобы, например, uh, снять эту партию или по посмотреть тональность, которая была сыграна для тех, кто не умеет определять на слух Или там, не владеть инструментом, чтобы подобрать тональность и хочет чисто так визуально понять, какие ноты исполняются в партии uh, Сразу скажу, в Logic это можно сделать с помощью Flex FlexPitch, но лучше всего это работает uh, только для одноголосых партий то есть для многоголосия лучше использовать сторонние плагины типа мелодайн там это гораздо лучше работает я наверное об этом запишу отдельное видео в категорию по обзорам плагинов потому что здесь это немножко выходит за рамки наших ответов на вопросы по ложеку так как мелодайн это уже сторонний инструмент поэтому давайте рассмотрим вариант на одноголосой партии вот у меня здесь есть дорожка с флейтой давайте ее послушаем Ну, то есть такая обычно одноголосая партия с мелодией, и вот и мне хочется узнать, какие ноты здесь э, играет исполнитель. Для этого я просто включаю э, режим Flex Pitch. Он проанализировал э, ноты, открывая собственно сам редактор Flex Pitch. Для этого мы заходим в закладку Track, здесь тоже включаем отображение флекса. И вот у нас видны эти все ноты. То есть мы здесь, во-первых, уже можем посмотреть, что играет. Можем даже здесь что-то подправить, если нам не нравится. Но здесь вся партия ровная, все сыграно хорошо. И вот эти вот кирпичики, по сути, являются такими, скажем так, midi-нотами, ну привязанными к пищу. Поэтому что мы можем сделать? Можем их выделить. И нажать Edit вверху, и здесь есть Create MIDI трек from flex дата. То есть, у нас прям есть отдельная функция: создать MIDI-трек из вот этих вот данных о нотах. И у нас внизу создается автоматически, после этого, инструмент, в котором эти ноты просто отображаются вот в таком вот виде расскажу здесь какие-то еще внизу какие-то добавились ноты но их я думаю можно удалить а, ну то есть алгоритм в принципе работает неплохо для одноголосых партий то есть он справляется хорошо а, Единственное, должен сказать что артикуляция конечно здесь прям какой-то хороший не будет здесь вы хотите таким образом переозвучить а, какой-то не очень хорошо записанный звук то вряд ли это прям так хорошо получится максимум что можно только подмешать ну давайте к примеру а, я сейчас загружу какую-нибудь флейту из набора лоджик просто сравним живую флейту с э, реальный так зайдем ну к примеру флейт соло давайте послушаем Ну, как мы видим, здесь, конкретно в этом примере, все достаточно неплохо. То есть, так как здесь очень много таких длинных нот, э в целом... Э с партия снялась достаточно качественно другое дело что здесь конечно не будет таких артикуляций каких-то отдельных там каких-то вот этих вот вздохов щелчков то есть конечно же заменить там полностью на миди инструмент не получится но только единственное, если вы хотите эту мелодию приложить на какой-то другой инструмент например с флейты вы хотите сделать какой нибудь там синтезатор например вот мы можем взять э и превратить это в какой-нибудь там э например лид допустим Ну и, конечно же, эту партию нужно будет обязательно подредактировать под этот инструмент, убрать какие-то вот эти дополнительные призвуки, которые просто являются погрешностью анализа, потому что там это артикуляция в самом инструменте, а здесь это просто такой мусор, скажем так, миди-мусор, который не нужен. То есть, естественно, это все нужно будет подправлять, и велости подправить, и, может быть, что-то квантировать. Но, в принципе, вариант очень хороший. То есть, вот э, партия в целом достаточно близко к оригиналу. То есть, мы сняли мелодию. Здесь также можно посмотреть, какие ноты играются их отредактировать, если нужно. А, то есть в этом плане FlexPitch, конечно, позволяет такую функцию выполнить. И это очень-очень-очень здорово. Вот. Ну, думаю, что с этим вопросов нет. Обязательно попробуйте на практике этот прием а, то же самое можно сделать с вокалом но в вокале опять же очень много всяких шипящих э, и согласных звуков которые не будут переведены в меди поэтому конечно же полученная партия будет так только отголоском напоминать какую-то вокальную партию особенно если в ней много каких-то таких вот отрывистых слов но так или иначе какой-то мелодизм таким образом снять можно ну на этом все в этом видео увидимся с вами в следующих уроках с вами был дмитрий Урсул. всем пока